iOS 12 это не про функции, это не про фишки, это не про какие-то сверхкрутые суперские нововведения. В первую очередь компания Apple в этом году сфокусировалась именно на то, чего мы все с вами так долго ждали, а именно на повышение производительности и стабильности работы самой системы. Привет всем яблочникам! Вы смотрите Apple Finder, и я его ведущий Артём и сегодня в этом видео мы максимально детально и подробно разберемся с вами в вопросе, стоит ли устанавливать iOS 12 на устройства, которые поддерживают эту прошивку, а также поговорим с вами о не менее важном вопросе, как работает эта новая мобильная операционная система на таких ветеранистых устройствах iPhone 5s или iPad mini где-то там, иди сюда, третьего поколения. В общем-то, будет действительно интересно и информативно, поэтому заваривайте чаек, кофеек или что вы там любите покрепче и устраивайтесь поудобнее. Поехали! Впервые вижу такое, чтобы сторонняя программа была лучше, чем iTunes для Windows и Mac. Быстрое резервное копирование iPhone или iPad. Возможность скачивать музыку из ВКонтакте прямо в приложение «Музыка». Создание резервной копии устройства без шнура и привязки к компьютеру, по воздуху. Эти и десятки полезных функций уже ждут тебя в бесплатном приложении Any Trends от iMobi. Скачиваю прямо сейчас по ссылке из описания. До 70% быстрее включается камера, до 50% быстрее появляется клавиатура и до двух раз быстрее открывается приложение при интенсивной работе устройства с этими самыми приложениями. В теории, ну, скажем, на бумаге от компании Apple вся вот эта вот информация, которая, кстати, проводилась на iPhone 6 Plus в мае 2018 года, выглядит действительно внушаемо и вкусно, скажем так, потому что вот она как будто бы говорит с вот этим вот своим, знаете, небольшим где расписан быстрый квик-вью на эту самую iOS 12 с ключевыми изменениями, типа чувак, накатывай профиль с iOS 12 Beta 11 на свой iPhone 5s 2013 года выпуска и горе знать не будешь. И по факту я могу вам сказать, что так оно и есть. Я пользовался iOS 12 на протяжении всех трех месяцев, начиная с июня и заканчивая августом. Сегодня у нас, кстати, с вами 31 августа 2018 года и это действительно так. Прирост производительности есть и если даже сейчас сравнивать работу iphone 5s на ios 12 beta 11 на момент снятия ролика это самая последняя версия ios 12 в стадии бета которая доступна для установки и самый последний общедоступной версии релизной официально там все дела ios 11 4.1 по моему на данный момент то это конечно же небо и земля потому что на ios 11 что iphone 5s что мой ipad mini третьего поколения устройство одинаково работали очень плохо. Раньше, то бишь, как было? Во-первых, конечно же, лучше, а во-вторых, Apple постоянно требовала от своих пользователей, почему-то хотел сказать, но на самом деле наоборот, сами додумайте, как все должно на самом-то деле быть, из крупного апдейта в крупный апдейт, каких-то действительно интересных и заманчивых фишек, чтобы вот, например, я обновился с iOS 10, такой пошел крутой подс, перец и все в этом духе, и обновился на iOS 11 и получил просто море, нереальное количество количество возможностей. Новый контрол центр бахнули, еще что-то там сделали. И что-то, по-моему, по производительности тоже добавили. И иконки приложения перерисовали. Но на самом то деле, счастье-то оказалось не в этом. Счастье лежало совсем-то на поверхности. Раньше на этом айпаде нельзя было делать вообще ничего. Он в интернете даже с трудом мог что-то делать, потому что заходишь, например, в какой-нибудь браузер, неважно, сафари, Chrome, Яндекс, заходишь, начинаешь что-то писать там в поисковике, что-то вбивать, и клавиатура что-то пишет сама по себе, поиск, что-то там диктует сам себе, ну то есть вот такая вот какая-то канитель происходила, серии с лагами вызывалась, там какие-то приложения по часу запускались, про игры я вообще молчу, какие-то приложения самые простенькие и то уже открывались и работали сами по себе с такими дичайшими лагами, что просто iPad вот так вот хотелось вернуть. А вот теперь я обновился на iOS 12 и ни о чем не жалею. Сейчас, во-первых, благодаря iOS 12 я нашел нужное применение своему iPad'у, закачал сюда Instagram, естественно, для мобильной версии, потому что сволочи не могут наконец-то придумать собственное приложение, ВКонтактик, Ютубчик и все это спокойно юзаю на iPad'е, при этом iPhone у меня лежит постоянно там где-то в тумбочке без дела, и при этом, знаете что, заряд-то аккумулятора нормально держится, и это не может не радовать. Плюсом ко всему этому, на Нормально теперь на iPad можно играть. Повысили производительность, конечно, это не уровень там какого-нибудь Air, Pro и так далее. Но хотя бы в PUBG можно зарубиться вообще без каких-либо проблем. Да, на средних настроечках, да, там все будет идти не идеально. Будут какие-то подлагивания и т.д. и т.п. Но, тем не менее, играбельно и это хорошо. Теперь минутку внимания уделим и iPhone 5s. Стал ли смартфон работать быстрее по сравнению с iOS 11? Ну так, чисто объективно, если вам сказать, то, конечно же, да действительно работает быстрее камера как и было сказано на сайте компании Apple запускается чуточку быстрее клавиатура при вызове поиска например Spotlight вызывается гораздо быстрее, все приложения летают и после перезагрузки самое главное, нет каких-то противных вот этих вот знаете душераздирающих лагов, тормозов, когда ты например запускаешь вот так вот шторку с виджетами, а у тебя тут все просто вот так со скрежетом все открывается, как будто ты в сарай дедов старый входишь и типа там вообще какой-то ужас, кошмар и при всем при этом, знаете, что самое интересное? Даже iPhone 5s поддерживает большинство фишек, которые есть у самых последних iPhone. Вот, например, функция 3D Touch. Да, здесь не адаптированный дисплей, да, здесь нет функции усиленного нажатия, но 3D Touch сюда завезли во многих вообще параметрах. Можно, например, уведомления очищать полностью и шторки с этими самыми уведомлениями, просто удержав крестик и нажав на кнопку «удалить все уведомления». Это действительно круто. Повышение производительности, стабильности и быстродействия новой операционной системы, это, конечно же, прям, муа, вообще прям супер и хорошо, но вот что с автономностью? Это один из животрепещущих вопросов, и я могу вам сказать, что стало чуть-чуть лучше, но, ну, вот знаете, примерно вот где-то вот на столечко, совсем немножечко, но, возможно, это еще не финальная версия прошивки, и поэтому, возможно, с анонсом новых iPhone 12 сентября 2018 года нам выкатит уже финальную версию iOS 12, обо всем, естественно, расскажу, как установить там туда-сюда, что нужно сделать, что не нужно делать и все в этом духе, поэтому обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, где он у вас там находится, для того, чтобы не пропускать самые последние интересные видео и, скорее всего, уже в финальной версии iOS 12 автономность поправят и тогда это будет просто, господи, самая идеальная iOS, которую мы с вами ждали еще со времен iOS 7. Для того, чтобы не быть голословным и чтобы вы, в первую очередь, поверили мне о том, что вся та информация, Информация, которую я вам говорил и болтал на протяжении последних нескольких минут, является действительно правды и достоверны и все в этом духе, я хочу провести тест. Тест быстродействия iPhone 5 с iOS 12 на борту и iPhone X, самый последний топовый iPhone, который есть на данный момент на рынке, с iOS 11 4.1, по-моему, самый общедоступный релизной версии iOS 11, которая только что, не только что, а прямо вот существует на планете Земля. Для того, чтобы тест проходил в максимально честных условиях, мы сделали с вами несколько вещей. Во-первых, подсоединили оба устройства к сети питание для того, чтобы не возникало вопросов к производительности. Во-вторых, на всякий случай подсоединили оба девайса к одному Wi-Fi соединению. Это вы можете видеть по настройкам в соответствующих пунктах Wi-Fi. И в-третьих мы обновили все девайсы до возможных и самых актуальных версий iOS. В нашем случае на iPhone X установлена iOS 11.4.1 а на iPhone 5s у нас красуется iOS 12.0 Beta 11 на данный момент выпуска этого видео. Теперь Пришло время сделать самое последнее, это закрыть оба приложения. Затаив дыхание, начинаем тест. На счет 3, поехали. Раз, два, три. Теперь самая главная и заключительная часть этого видео, стоит ли обновляться до iOS 12, которая еще на момент снятия ролика находится в стадии бета-тестирования. Да, да и еще раз да. Трехкратное да вы услышали от меня прямо сейчас, потому что даже сейчас я нахожусь под неким впечатлением после теста iPhone 5s против iPhone X и это действительно круто. Именно такую прошивку мы хотели с вами увидеть еще год назад и Apple опоздала. Apple пошла по неверному пути еще год назад с выпуском iOS 11, где она делала больше упор на какие-то новые функции, новые там контрол-центры, дизайны и все вот это вот. Сейчас мы увидели с вами ту компанию и ту операционную систему, которая и должна была быть изначально, которая работала бы просто идеально абсолютно на всех устройствах, начиная с самых ветеранистых и заканчивая самыми новыми и самыми и самыми топовыми. И напоследок, 12 сентября в 19:50 жду абсолютно всех своих подписчиков у себя на канале, потому что будем смотреть с вами презенташечку новых iPhone, iPad, MacBook, возможно и даже Apple Watch. Посмотрим, что там анонсируют и что немаловажно, у нас с вами будет и конкурс, разыграем несколько интересных призов, поэтому участвуйте, заполняйте специальную формочку, опять же по ссылке в описании к этому ролику в первой строчке все найдете все условия что нужно сделать, как начать и принимать участие, в общем-то, ну и все как вы любите. Приходите, будем с вами смотреть, разыгрывать параллельно, будет действительно жарко, круто и горячо. Всем до скорого, делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и помните, что чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующее видео. Совсем скоро увидимся, до скорого!